Да. Так, девушки, скажите, пожалуйста, меня слышно? Поставьте плюсики, если это так. Слышно и видно. Привет. Супер, супер. Отличненько. Так, а сегодня у нас тема. Тема мотивации, вообще, я вам дана, наверное, вот в этом марафоне, ради вебина... в этих вебинарах ради мотивации, потому что я также могу вам давать советы по питанию, по тренировкам, но дело в том, что для этого вам нашли уже других людей, и вообще, я думаю, что у нас за время вот этих всех наших 12 вебинаров создастся такая небольшая компания, где мы будем... Я надеюсь уже дружить, будем обсуждать ваши дела, ваши проблемы, возможно, потому что за столько, за столько лет, которые потратила на похудение, и потом вот на поддержание веса, на работу с людьми, которые худеют, мне уже как-то удалось, наверное, найти подход к людям, которые хотят избавиться от лишнего веса. Я, как никто другой, их понимаю. Так, я вижу там один минусик. А скажите, а сейчас вы меня хорошо слышите? Если, конечно же, больше плюсов, то это значит проблемы у вас, возможно, с скоростью интернета. Все отлично. Так, то есть за время похудения мне удалось, как бы, ну, прочувствовать, во-первых, на себе все проблемы, с которыми сталкиваемся, мы и девушки. Я думаю, что в этом вебинаре у нас одни девушки. И также мне удалось как-то найти подход, чтобы психологически понять да, людей. Сегодня у нас тема, как настроиться на похудение. Я думаю, что раз вы уже находитесь все в этой комнате вебинарной, раз вы подписались на марафон, платно, бесплатно, суть не в этом, вы уже понимаете, что вам это надо. Но иногда мы считаем, что нам это надо там, ради того, там, одного, второго, третьего. Но на деле мы продолжаем жить так, как мы живем, и у нас ничего не меняется. Поэтому а, я считаю, что вообще похудение необходимо начинать с головы. И самое главное, чтобы вы конкретно поняли, а, чем вы недовольны. И правда ли вот этот ваш лишний вес, возможно, у вас здесь 20, 30 кг, а возможно, 5 Правда ли этот лишний вес причина там, вашему недовольству? А, вот. А, потому что мы очень часто именно на внешний вес, о, господи, на внешний вид а, скидываем какие-то проблемы, да, свои жизненные. Допустим, а, вас не позвали куда-то. Если вы, допустим, молодые девушки, да, бывают, не позвали гулять. А, Кто-то из ваших друзей, возможно, стесняется, что у вас есть лишний вес. Или вас не зовут в какую-то компанию, и вы думаете, что это лишний вес, виноват. А, у вас не получается найти, может быть, молодого человека себе, проблемы какие-то в, в, лич, в личной жизни, вот там с мужем, например, и вы думаете, что это именно из-за лишнего веса, что у вас не получается да, вот составить себе хорошую компанию на всю жизнь. У вас проблемы на работе, так вот тоже бывает, и вы думаете, что эти проблемы опять же связаны с тем, что там не знаю, на работе никому не нужен руководитель, который полный, который некрасиво выглядит. То есть и таких примеров, я думаю, очень много. И я уверена, что практически большая часть людей считает, что если она похудеет, то эти проблемы решатся. Но в принципе я считаю, что это, наверное, из ряда фантазий о том, как здорово быть худой. Потому что многие люди, когда имеют ну, какие-то проблемы с весом, считают, что если бы они похудели, все эти проблемы решатся. Это не так, потому что есть и стройные люди, у которых проблемы на работе, проблемы в личной жизни и какие-то там, не знаю, в дружеских отношениях тоже. Потому что ну, хорошие фигуры — это не всегда успехи в жизни. Иначе вот просто не было бы таких а, огромное количество. Я думаю, вы сами понимаете, как много стройных, красивых. Просто я иногда смотрю, какие красивые девушки бывают, и думаю, блин, сколько же их вообще на этой планете. И все они... А, также имеют какие-то проблемы. И есть и крупные руководители всяких фирм, есть и крупные девушки, которые счастливы в браке с детьми. Но, несмотря на это, это не значит, что вы должны закрывать глаза ну, на свою фигуру. Вы не должны заниматься самоубеждением каким-то, что вот ожирение – это хорошо и так далее. Избавляться от лишнего веса надо, потому что это проблема со здоровьем в будущем, это... Нагрузка на ваш позвоночник, на ваши, я не знаю, вот, самое ужасное, это вот сердечно-сосудистые заболевания и атеросклероз, когда я вижу вот таких пузатых мужчин в основном, конечно, они у нас прям с такими ходят животами, как ругается мой тренер, говорит, ходит, блин, как беременный, ходит, пузо впереди него идет. Это атеросклероз, конечно же, это действительно очень опасно для здоровья. Да, и не надо скрывать, что если вы похудеете, у вас избавится какие-то, вы избавитесь от каких-то комплексов. Это обязательно будет уверенность в себе. Это настолько поднимет вам настроение, и вы даже себе представить не можете, потому что любая девушка, которая вот останов... ну, становится лучше и лучше с каждым днем, она следит за собой, она становится увереннее в себе. Не факт, что она весит там эти, не знаю, заветные 50 килограмм, как кто-то хочет. Она может весить, там, похудеть на 10 с 80 и стать а, 70 килограмм, но она уже будет гораздо стройнее. Она начнет а, уделять себе больше внимания, она расцветает как цветочек и становится более общительной, открытой. У нее появляется действительно больше новых знакомств. И за счет того, что она меняется и внешне, она меняется и внутреннее. у нее обязательно появляются кавалеры. Это очень часто случается. Или хотя бы какое-то внимание, которое она может воспринимать как, ну, как такой плюсик к тому, что она не зря начала худеть. И на работе она становится, может быть, более общительной, открытой, и тогда, возможно, и там у нее будет повышение. То есть не факт, что это случится, но вы должны понимать, что а если вы меняетесь внешне, возможно, вы меняетесь и внутренне. Да, а полнота в какой-то степени иногда создает какое-то ошибочное представление о человеке. Вы видите полного человека, у вас складывается определенная картина о нем. И даже если вы не молодая девушка, я уверена, что ну вот, вы когда станете следить за собой, даже в возрасте, какая разница, вам хоть 45 будет. Почему вы в 45 вы должны выглядеть на 35, мне так кажется. И суть не в возрасте, а суть в том, как вы себя подаете, как вы выглядите, как вы себя чувствуете внутри. Потому что если вы ухаживаете за собой, вы красиво выглядите, не обязательно вести там какие-то там маленькие, десятки килограммов, вы просто чувствуете себя по-другому, и окружающие это тоже видят. А, а, также, ну вот, вы не должны забывать, что устроенные люди бывают очень-очень закомплексованные. А вот. И я прекрасно понимаю, а, что люди, у которых есть лишний вес, я думаю, вы тоже подтвердите этот факт, он вас волнует. А иногда вам сложно поверить, что другие люди не видят ваши недостатки. Допустим, общаясь с полным человеком, да, лично я, как э, человек, который худеет людей, э, конечно же, э, смотрю ну, смотрю на внешность, смотрю на то, сколько там у него лишнего веса и так далее. То есть я именно так человека воспринимаю. Так, смотрю, какие-то у нас проблемы, девушки, напишите вы меня слышите, а то этот. тут... Э, Рассказываю, рассказываю, нет проблем, да, отлично, отлично, а, супер, так, и вот а, если вы а, имеете лишний вес, вы очень часто сами как-то а, ему уделяете больше внимания, чем окружающие, лично я, да, как профессионал, своего свое дело смотрю на людей с точки зрения лишнего веса, но другие люди нет, и а, иногда... Именно вот это и мешает вам, да, и мешает вам не только в физическом и моральном плане, но всегда, к сожалению, так случается. И поэтому и тема вот нашего первого вебинара – это «Как настроиться на похудение?». Потому что перед тем, как вы начали худеть, я вас просто умоляю, полюбите себя такими, как и вы есть. Я знаю, этот лишний вес, это не здорово, вам не нравится, как вы выглядите. Но раз вы находитесь уже здесь, в этой вебинарной комнате, раз вы с нами в этом вообще забеге, это значит, что вы уже хотите измениться. Это уже огромный большой шаг, потому что есть тысячи людей, есть миллионы людей, я не знаю, как. Их огромное количество, которые даже этого не хотят. Которые изо дня в день ходят в Макдональдс, набирают себе бигмаки, сидят и едят их. Может быть, они даже жалуются, что они нехорошо выглядят, но они даже не сделали этого шага, чтобы просто попробовать хотя бы хоть как-то похудеть. И вы уже на шаг впереди них. Иногда, когда а, вас а, в жизни кто-то, вот, а, так скажем, подталкивает, точнее, тянет, наверное, скорее всего, за собой вниз. Такое случается очень часто. Вам говорят, что не надо, там, а, зачем вы там этим занимаетесь, все и так хорошо. У меня был период, когда я весила около 65 килограммов при росте метра 65. То есть у меня реально был лишний вес. Но относительно того, что было раньше, да, я здорово выглядела. И окружающие вокруг а, говорили мне о том, что ну, зачем тебе, хватит, ты здорово, делать, ты похудела на 40 килограмм, блин, там такой не способен практически никто там в нашем окружении, ты так молодец. Но у меня была такая своя цель, и я хотела выглядеть еще лучше. То есть, и вместо того, чтобы слушать иногда окружающих, которые, а, которым тяжелее идти за тобой, им проще тебя потянуть вниз к себе на свой вот такой уровень, а, иногда нужно слушать только себя. И вот а, я хотела бы, чтобы перед тем, как вы начали худеть, вы, ну, вы поняли, что вы уже молодцы, вы уже сделали огромный шаг в своей жизни, вы уже, не знаю, действительно на шаг впереди других людей. И даже если вы сейчас чем-то недовольны, вы должны себя как-то полюбить. Если вам что-то в себе не нравится, не надо себя ругать. Это ни к чему. Во-первых, знаете, как это негативно сказывается на окружающих людях вокруг. Когда вы там постоянно, если вы живете там с семьей, если вы живете со молодым человеком, с мужем, с детьми, вы всегда а, ругаете себя. У меня там толстые ноги, я там вообще не так. Стоишь перед зеркалом. Я уж сама знаете, сколько раз ты делала. Стоишь перед зеркалом, потому что блин тут не тот там не так и я вроде бы столько делаю и все равно недовольна а, а, нет, это ни к чему это не, не дает вам никаких вот положительных эмоций только негатив и это действительно сказывается на окружающих поэтому давайте с сегодняшнего дня девочки мы все себя простим простим за эти килограммы которые мы набрали за то что мы неправильно пис... ну, да мы неправильно питались мы съели пирожок иногда, я смотрела, кто-то там написал в комментариях, съел пирог ему плохо, ну что теперь сделать? Мне кажется, действительно, это такая ерунда, это только негатив в нашей жизни, а знаете, как его много? Я уже перестала смотреть новости, потому что иногда это так грустно, я ограничиваю себя в каких-то, иногда даже в фильмах ужасных, которые типа хатика, где люди потом рыдают часами, потому что я понимаю, что действительно это все настолько близко принимаешь к сердцу, и иногда это действительно тебе не надо, потому что в жизни столько бывает проблем ну, там, в личном плане, в семейном, болезни, а, там теряешь людей каких-то. И зачем этот негатив к себе в жизни а, ну, вот постоянно да, окружать себя вот этим негативом за счет того, что вы себя сами, а, так скажем, просто... Не знаю, вы себя сами убиваете этим. Вот, то, что вы стоите да, перед зеркалом, говорите, вот я не такая, не такая. Нет. Говорить о том, что, блин, я уже сегодня сделала первый шаг к тому, что я начну худеть, что я стану стороне, я стану той, которой я хочу когда-то быть. Потому что, я не знаю, а, понимаете ли вы или нет, что самая банальная фраза о том, что если... А, как же она звучит? А, ну, что вот мысли материализуются, да, вот. Вот, как раз Людмила Митина написала, да, это действительно так. А Если вы вот так вот постоянно о себе говорите, вы так себя ведете, вы так себя представляете другим людям, так окружающие вас видят. Зачем вам это? И когда я вижу полных девушек, которые уверены в себе, я все время думала раньше, почему, вот откуда у них такая уверенность в себе? Ведь, я думаю, вы не раз видели людей в вашем окружении, которые считают себя очень красивыми, не знаю, очень там успешными. Хотя, может быть, на деле это далеко не так. Но они так себя позиционируют, они так себя чувствуют, им так действительно легче жить. И а, они вот эти свои проблемы, как бы они их принижают. И они видят больше позитива. Так и вы должны. Вы должны простить себя вот за все эти там сладости. Ну, съели, ну что дальше -то? Не надо себя ругать. А, вы должны понять, что... Здесь самая большая роль – это не в том, что вы вот набрали этот вес. Здесь гораздо большую роль играет то, что, с чего вы начинаете. Потому что потом, когда вы придете к вашему результату, и я уверена, что вы действительно к нему придете, вы поймете, насколько это важно. Потому что самое главное – не то, с чего вы начинаете, а то, к чему вы в конце придете. И даже не важно, как вы сейчас выглядите, не важно, двадцать вам лет или сорок, насколько тяжело вам будет похудеть, это все не важно. Вы сможете это сделать, я вас уверяю. Это реально, это настолько это настолько реально, что вы даже себе представить не можете. И когда я смотрю на людей, которые теряют, я могу серьезно сказать, что я считаю, что многие люди просто теряют свою жизнь, потому что расскажу такой небольшой пример. Я недавно была у своих родителей. И а, нашла я там свой старый дневник, который я вела в 14 лет. В 14 лет я весила больше 100 килограмм, мне было 105 минимум. Может быть больше не любила тогда взвешиваться. И сейчас мне 22 года, и я открыла этот дневник. И я начала читать, и я просто, знаете, а, не знаю, я прям почувствовала, насколько мне было тяжело. И я прекрасно, вот сейчас я буквально читала его несколько дней назад, и я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Я вот это все вспомнила заново, хотя моему похудению уже лет так 7, да, то есть я как похудела с 14 лет, вот а не набираю, но я настолько понимаю, что, ну вот какие у вас могут быть страхи, какие у вас комплексы, зависит от вашего там возраста, конечно. Да, это, это тяжело, действительно, легко не будет, легко не, все не дается. А, и я читала, ну, насколько я была закомплексованной, насколько мне не хватало какой-то поддержки, мне не хватало друзей. У меня тогда была тяжелая история, как меня там бросили на выпускной в девятом классе. А вы понимаете, что для подростка это может быть действительно большой стресс. И моей поддержкой была тетрадка, в которую я вот это все записывала. Причем, ну, смотрю, рассуждала я там даже совсем не очень по-детски, но тогда я абсолютно не понимала, как худеть. Я мечтала о похудении, я писала об этом. Я писала даже фразу, мне кто-то сказал, что если ты похудеешь, у тебя будет больше друзей и так далее. И я вот в это верила, и... но я вот не понимала, у меня не было инструментов, которые дали бы мне достичь этой цели. А у вас сейчас они есть. Вы уже находитесь, пусть в бесплатном забеге, пусть в платном, это не важно. А если вы захотите, вы это сделаете. К сожалению, у нас сейчас интернет а, наполнен всякой информацией, которую я могла бы сказать, а, вот половина из нее, я не знаю, от нее уже никуда не избавиться, ее все больше и больше, все эти сайты похудения. она реально, а, это полная... Вы понимаете, о чем я, да? Это полная ерунда. А, и, к сожалению, из-за этого многие люди, из-за того, что они не знают, как подойти к процессу похудения, я была такой же. Они как бы теряют вот и мотивацию, они несколько раз попробуют и, ну, и просто бросают, потому что это реально тяжело. А у вас уже у вас есть огромное, огромный плюс, у вас есть огромная возможность изменить свою жизнь, потому что вы уже находитесь в группе. Мы здесь, я за здоровое питание, диетолог, фитнес-тренер. То есть вам никто не обещает, что вам будет легко, а никто не обещает, что вы похудеете за две минуты, за какой-то короткий срок. Нет, такого не будет. Вам придется постараться, но без этого никак. Но за счет того, что у вас уже есть правильные инструменты, которые вам подают, за счет того, что у вас есть диетолог, за счет того, что у вас есть фитнес-тренер, за счет того, что я надеюсь, вам поможет то, что я говорю. А, как человек, который будет а, ну, в дальнейшем и в этом вебинаре отвечать на ваши вопросы. Возможно, давайте своего опыта. Самое главное, да, вот то, что наверное, у меня есть, не то, что я похудела, а то, что я получила огромный опыт. И а, у вас уже есть люди, которые вас будут а, окружать, это люди, с которыми вы здесь общаетесь. То есть и вы действительно, ну, общаясь в этой сфере, окружая себя такими людьми, вам будет гораздо проще. Я бы хотела задать вам такой вопрос, вы сейчас быстренько мне ответите. Я бы хотела знать, вот почему вы хотите похудеть. Напишите там в комментариях, а мы попробуем разобраться. Какие у вас, может быть, мотивы для здоровья? Хочу замуж, очень мило. Очень болят ноги. Как я вас понимаю, знаете, как, мне, как у меня болела спина одно время. Это было просто ужасно. Отдышка. Это было просто жутко. О, как романтично. Признаться в любви, стать более привлекательной, здоровой, для уверенности в себе. Устроить личную жизнь, здоровье, отдышка, не стесняться. Чувствовать себя нелепой. Как я вас прекрасно понимаю. Хотите красиво выглядеть, красиво одеваться. Быть уверенной. Короткая юбка. Смотрите, очень короткая. И надо, чтобы это не выглядело вульгарно. Просто, а, вы, ну, вот вы же пишете сейчас, вот вы потом, не знаю, закончится вебинар, перечитайте. Вы, каждый из вас, может найти десятки причин, для чего ему это нужно. Почему они не работают, а, это уже другой вопрос. Чаще всего, да, вот самое главное, для здоровья. Почему иногда эта мотивация не работает? А, потому что говорить здоровому человеку «береги здоровье» тяжело. Он не поймет, он не понимает эту ценность. Лично я понимаю, да, потому что а, у меня были проблемы со здоровьем, которые связаны с лишним весом. И я знаю, насколько это тяжело, и именно поэтому я на данный момент и вообще всю свою жизнь буду следить за своим весом, потому что я не хочу полнять обратно, не хочу обратно иметь эти проблемы. Допустим, молодые девушки здоровья воспринимать как хорошую мотивацию вряд ли будут, потому что пока у них, слава богу, надеюсь, никуда еще ничего не заболит, но все равно, пока не заболел, действительно, вот Наталья написала правильно, вы не понимаете этого. А, красивый внешний вид, опять же, есть полные люди, которые красиво выглядят. Действительно, я могу сказать, не знаю, может быть, есть себе так оправдываю, но в тот момент, когда я весила, ну да, пусть не сто, но когда я весила килограмм 80-75, у меня были кавалеры, поклонники, так скажем, кавалеров, так как таковых я была очень стеснительной все равно в 16-17-18 лет. Но они были. И я, в принципе, хорошо выглядела, мне удавалось даже более-менее хорошо одеваться. То есть если у вас вес не 150 килограмм, а, ну там, допустим, 80, тоже можно найти стильную одежду. Действительно, вы можете прийти в магазин, не знаю, даже Зарина из более таких не очень, каких-то не брендовых, там, мега, там, брендовых, дорогих марок. Вы можете а, прийти и найти какую-то красивую одежду для себя, довольно-таки стильную. Я вот смотрела, что я в, в полном весе, там, да, одевала платье с ремнем на талии, чтобы выделить талию, как бы, у меня не было очень большой груди, но была очень большая попа, и как бы это позволяло как-то скорректировать фигуру. Я, ну, с, там стриглась, красилась, там, не знаю, то есть я пыталась хорошо выглядеть, маникюр там. То есть эта мотивация тоже иногда не работает. Вы можете и в полном весе хорошо выглядеть. Не так, может быть, как вы себе представляете, но тоже хорошо. А далее, что у нас там было? Ну, выйти замуж. Это такая же история. Иногда эта мотивация не работает, именно потому, что есть вокруг куча полных людей, которые вышли замуж, поженились, родили детей. Вот у нас есть Ирина Донских, которая замуж вышла в 98 килограмм так забавно, мы говорим не в годах, а в килограммах. Вот. А, то есть а, это тоже ну, это мотивация, которая может не сработать для кого-то. И когда вы вот здесь вот, а, пишете мотивацию, вы для себя тоже должны ну, понимать, что для вас, скорее всего, сработает. Нет единой мотивации. У меня вот была дышка, для меня офигенно работала мотивация здоровья. А также была история, что, ну, конечно же, вы сами понимаете, как... А в школах ужасно обращаются с толстыми, с очкариками, не знаю, еще с кем-то, да, мне называли жиро мясо это было просто ужасно. И я сейчас смотрю, ну, как бы понимаю, почему, конечно, они меня так воспринимали, это было правда, я была очень полной, но это действительно тогда для меня работало. На данный момент, если мне кто-то скажет, там, что у тебя жирная задница, для меня это не сработает, потому что, а, ну, как бы... Это уже не будет настолько остро для меня стоять эта проблема, как тогда, в 14 лет. Я сейчас по-другому буду воспринимать критику, негатив и всякое такое, потому что, я говорю, слишком много у нас в жизни негатива, и обращать на это все внимание, это, это ни к чему. И если на данный момент, допустим, вы молодая девушка, вас оскорбляют, для вас это, мне кажется, хорошая мотивация доказать себе в первую очередь, что вы можете измениться, и доказать им. Если вы девушка, вот, если вы после родов, это, мне кажется, вообще офигенная мотивация прийти обратно в форму, чтобы вашему ребенку а, вот, предстало, когда он уже будет соображать, он будет бегать за вами, и вы будете с ним гулять, чтобы вы были молодая, стройная, красивая мама. Если вы женщина среднего возраста, почему а, для вас не должна не работать мотивация здоровья, мне кажется, это отличная мотивация, чтобы вы, а, в своем, у вас там какой-то там средний возраст, не важно, сколько это а, точно в цифрах, а, вы будете прекрасно выглядеть для себя, для а, своей семьи, для взрослых, может быть, уже детей, для, не знаю, для своего мужа, для своего молодого человека. Если вы одинокая девушка, а, мотивация продолжить рот это тоже отличная мотивация, она реально будет работать, потому что тогда а, вы будете... Ну, это вообще инстинкты человеческие, это настолько банально, но это так. Мы влюбляемся в людей, это все гормоны, феромоны, и такие же инстинкты работают на нас. То есть инстинкт самосохранения, это самое главное, пока у человека не заболит, он не будет действовать. То есть если человеку скажут, если вы не будете заниматься спортом, раз в неделю вы умрете, и вы будете заниматься спортом, скорее всего, Но ну, я думаю, процентов 99,9, потому что вы будете понимать, что если вы этого не сделаете, вы, просто, ну, вы потеряете свою жизнь, вы потеряете все, что у вас есть. А если ему страшно ну просто занимайся спортом, это полезно для здоровья, вряд ли он будет. Да? Согласны со мной, наверное? То есть, а, вот Екатерина Кузнецова, были проблемы забеременеть. И когда она похудела, это случилось. Это опять же мотивация а, продолжения рода. Это, ин, это человеческие просто инстинкты, которые у нас а, действительно играют огромную роль в нашей жизни. То есть... Когда вы будете думать, а, как вот себя мотивировать на протяжении такого долгого времени? Подумайте о том, какая мотивация для вас играет большую роль. А, если вы действительно ну, пожилой человек, мне кажется, здоровье – это самое главное. Если вы хотите увидеть, как растут ваши внуки, если вы хотите а, быть активной, мне кажется, это очень здорово. А у меня есть пример. У меня а, болеет очень мама, у нее была очень тяжелая жизнь очень трудная, очень много было работы физической, которая, ну, вот сейчас сказывается на ее здоровье ужасно. Я, когда вот, э, у меня был период из-за того, что была полная, тоже болела спина, но у меня еще была тяжелая работа одно время, таскала тяжести на складе, и это все сказывалось. И когда я со своей 60-летней мамой, у которой, на, у меня как бы я позднее очень ребенок, и родители у меня сейчас, мама точнее, только одна осталась, а в пожилом возрасте. И когда я хожу с ней по магазину, то есть я вожу ее там в супермаркет купить там все, отвезти обратно, донести пакеты, и я понимала, что мне 20, там, по-моему, ну, там уже было около 20 да, лет, и вот у меня болит спина. Это последствия моего вот, неправильного похудения, тяжелой работы, лишнего веса в прошлом, эти все грыжи и всякое такое. Понимаю, что моей маме 60, а мне 20, и я не могу, мне, мне, мне плохо. Я, я устала раньше, чем она, хотя у нее болячек столько, что это просто страшно представить. Который, а, действительно, она сидит на гормонах, там эти всякие астмы и проблемы с позвоночником, сердцем. То есть для меня вот, мотивация быть здоровой, во-первых, а, вот, чтобы моя мама была бы здоровой, да, я была бы очень счастлива. Поэтому я хочу быть здоровой для своих детей, чтобы они были счастливы. А, и лишний вес, к сожалению, а, нет, мама у меня полная она сидит на гормональных препаратах лет так последний наверное вообще всю мою жизнь к сожалению точно сказывается на ее здоровье конечно же неправильное питание тоже присутствовало я сейчас я тут недавно похудела на 10 килограмм и но ну, пытаюсь как бы людей, которые вокруг меня не заставить, но как бы потихонечку заражать своим примером, потому что особенно люди в возрасте, для них это сложнее перейти там от картошки с маслом, каши с маслом, да, вот жирной котлеты, пожалуй, да, к такому более диетичному питанию. Ну, это уже следующий будет какой-нибудь вебинар, где мы поговорим на эту тему. То есть, а, и когда вы понимаете, что если вы хотите выглядеть по-другому, вы хотите, не знаю, для кого-то вот очень здорово работать, мотивация, у меня тоже работала, всякие картинки встроенных девушек, я думала, почему я так не могу, они такие прекрасные, у них а, такие потрясающие фигуры, почему я не могу так хорошо выглядеть? Марина, Марина задает вопрос, А ты всех мотивируешь сама чем мотивируешься? А на данный момент, я не знаю, у меня настолько высока, наверное, самоорганизация, мне так кажется, что для меня вот мотивация, это самое главное, выглядеть и хорошо, и, быть, и чувствовать себя хорошо, потому что я уже болела, мне уже было плохо от лишнего веса, у меня уже были последствия от неправильного похудения. В моем здоровье это тоже очень играет большую роль. Поэтому для меня мотивация – это вот быть активной, быть здоровой, и, соответственно, я знаю, когда я, хорошо, когда я активна, когда я хорошо высыпаюсь, когда я правильно питаюсь, я и выгляжу лучше. Я думаю, вы сами это понимаете, что все мы, когда неправильно ведем образ жизни, это все сказывается на нашем лице, особенно на девушках. И нет, кстати, я не полностью довольна своим телом. К сожалению, похудение на такое огромное количество килограмм не могло оставить... не могло не оставить следов на теле. Фигура у меня опустилась, знаете, вот сверху сдулась постепенно, как шарик. И у меня до сих пор проблема с... Меня, как мне лично кажется, кто-то не видит, кто-то видит, суть не в этом, да, вот с нижней частью тела. То есть вверх очень маленький, низ пока тоже нормальный, но мне не нравится. И опять же, я не ною, не ругаю себя. Я вижу позитив. Я знаю, что я сегодня после этого вебинара пойду в тренажерный зал. Я... Могу себе позволить съесть что-то не то иногда, но я не буду себя ругать, потому что это новый образ жизни, это нормально. Если вы ходите в зал, постоянно тренируетесь, вы следите за собой, вы вполне можете иногда съесть что-то запретное, не надо себя ругать, это ни к чему. Вот. Активность, да. Мы девушки, когда постоянно занимаемся спортом, когда мы правильно питаемся, мы свой организм просто поощряем всякими а, чем-то, чем полезным. Допустим, я сейчас вместо того, чтобы покупать себе шоколадки, как раньше пыталась бы повысить а, настроение шоколадками, сейчас я покупаю себе ягоды. Я вот тут недавно думала, а, голубика, у меня около дома она продается довольно-таки дорого, я считаю, там 40 рублей 100 грамм, то есть это килограмм получается 400 рублей. Это, ну, довольно дорого. Это не яблоки какие-нибудь за 50 рублей килограмм. Но я подумала, а почему я не могу себе вот а, это купить, когда люди покупают торты. Килограмм торта стоит там, да, каком там 300 рублей, 400 и больше. Но я себе куплю что-то полезное, я себя поощрю чем-то полезным. И как бы вот, и всегда вот пытаюсь найти какую-то замену, да, чтобы вот... И вроде питаешься правильно, можешь себе что-то позволить, но ведь есть куча взаимозаменяемых продуктов, вместо сладости можно действительно поесть вкусных ягод, она у меня потрясающе вкусная около дома. И а, да, есть и шоколад такой дорогой, то есть если какой-нибудь бельгийский, а не какой-нибудь твикс за 30 рублей, или сколько он сейчас стоит, не знаю. <laughs> то есть... А, если вы захотите, если вы замотивированы, да, вы нашли для себя ту самую мотивацию, в зависимости от вашего возраста, от ваших целей, от ваших, не знаю, жизненных обстоятельств, вы можете найти замену любым там, своим слабостям, вы можете и слабости себе позволять иногда. Я думаю, диетолог вам тоже про это будет рассказывать в своих вебинарах. Самое главное, чтобы а, вы воспринимали это как длительный процесс, а не как что-то одно такое. Все, я худею, я там ближайшие три месяца худею, а потом я обратно вернусь, буду есть что попало и так далее. Нет, такого, конечно же, быть не должно в вашей жизни, вы должны воспринимать все это дело как а, такой длительный процесс. И а, также я хотела, ну вот, ну, это как бы, на мой взгляд, да, почему вы должны действовать по плану. А у вас а, есть уже ну, огромная, как я понимаю, информация о диетолога, от фитнес-тренера, который вам уже ее дали, у вас есть огромная возможность там, зайти в интернет, найти кучу всякой информации, но несмотря на то, что эта информация очень много, она не вся правдивая в интернете, вот, да, а вы должны понимать, что вы должны действовать по плану, потому что если вы будете последовательно изучать все, что вам дается, а на этих вебинарах, в информации, все, что вам дает диетолог, раскладывает вам по полочкам, фитнес-тренер, то ваше, в вашей голове вся эта информация постепенно будет как по полочкам раскладываться. А если вам все это сразу запихнут, у вас там будет каша. Это то же самое, что вещи складывают в шкаф. У меня вот проблемы. Не могу их все сложить, у меня постоянно там какая-то каша. И то же самое. А если складывать аккуратно одно за другим, то все будет выглядеть красиво. Такая же история здесь. А хороший результат Отличное похудение ⁇ это следствие огромной продолжительной работы над собой. И при грамотном подходе, подходе, вебинар будет вот сейчас. А, при грамотном подходе а, вы сможете сократить вот этот период от начала до конца именно вот сброса веса. А если вы беспорядочно будете делать одно, там прочитал другое, я думаю, многие из вас, к сожалению, пробовали всякие диеты, там посоветовали то там посоветовали это, там посоветовали так потренироваться, тут тренер сказал вот это не делать, а там посоветовали вот так вот. А вообще моя подушка делает по-другому. То есть вы запутаетесь, вы потратите большую часть своего времени просто впустую. пустую. А, конечно, вас никто не заставляет слушать там советы, никто не может утверждать, что он самый лучший эксперт похудении. но я, например, лично а, все-таки в этом действительно разбираюсь, и мои результаты говорят саму за себя. И поверьте, что ваша жизнь действительно может очень здорово измениться. А, даже с, с потерей там, не, ну, десятка килограмм, если у вас очень много, вы спросите 10, поверьте, вы уже измените свою жизнь. И если вы поэтапно будете следовать вот советам, которые вам дают на вебинаре, да, и выполнять все по плану, то вам будет гораздо легче. Вам будет гораздо проще разобраться не только с тем, как похудеть, да, но вы поймете, что возвращаться к прежнему образу жизни, который у вас был до этого, это просто будет глупо. Потому что самое главное, это чтобы вы осознали, почему вот на данный момент вы имеете лишний вес. Чтобы вы поняли там, вы заедаете свои проблемы, у вас неправильное питание, или вы, ну скорее всего, это неправильное питание, собственно, если у вас проблемы со здоровьем. То есть если вы поймете... В чем ваша проблема все-таки? Ну, так откровенно скажете, да, я много жру. Ну, ну а что такого, да, бывает э, эта проблема, но от нее можно избавиться. Можно перестать много есть. Вы ленитесь ходить в фитнес, чтобы у вас тело стало лучше, если у вас не очень много килограмм. У вас 5 лишних килограмм, но иногда они просто вас бесят. И, ну, скорее всего, вы даже, может быть, правильно питаетесь, но иногда что все себе позволяете. У вас нет результатов, потому что вашему организму не, не хватает стресса, ему нужен фитнес, а вы не ходите на него. Вы, если вы откровенно признаетесь, да, я ленюсь, это будет огромный шаг вперед. Вы осознаете ваша проблема об этом. Я ленюсь. И тогда а, уже можно будет разбирать, что для вас является мотивацией. То есть каждая для себя должна составить свой план действий, разобраться с своей проблемой. Да? Ленитесь. Вот видите, девочки, вы ленитесь. И тогда а, вы сможете сформулировать уже правильную цель, и тогда вы сможете достичь хорошего результата, потому что мы в марафоне представляем вам хорошую, я бы сказала, инструкцию по применению. По поводу, я вот увидела, сейчас скажу, чтобы не забыть, по поводу психологических проблем, которые вы вот описываете. Допустим, там, я хочу есть, постоянно что-то жую. Сейчас это не реклама, но это действительно то, что я делаю бесплатно, у меня есть аудиопрограмма «Худим легко». А, это подкаст, который можно в iTunes найти. Кто пользуется Apple, точно поймет о чем я, а, а кто нет, то он сможет найти эти подкасты у меня, а, допустим, на страничке ВКонтакте. Я их всегда выкладываю себе на стенку по очереди со ссылкой на сайт, это сайт Poster.ru, где я записываюсь. И а, там есть подкасты, которые как раз на психологическую часть, там есть этот подкаст от девушки, она прислала мне вопрос, я с психологом дала ответ на него вместе. Она там постоянно жевала, поэтому советую вам а, поинтересоваться. Ссылку я пришлю ва, ну, вам на свою страничку сейчас. А, и просто это как дополнительно, да, психолог мне в принципе действительно а, здорово а, помог вот, ответить и девушке на вопрос. То есть именно это моя страничка ВКонтакте, вот, ID. То есть он действительно здорово помог девушке ответить на вопрос, который тоже постоянно что-то жует. А, возможно, вам это тоже поможет, потому что, к сожалению, время у нас вебинаров тоже ограничено, их количество тоже. И с каждой вот конкретной девушкой у нас не получится разобрать ее психологическую проблему. Они все у нас похожи, но они все у нас разные, потому что все мы индивидуальные. А вот, спасибо. А в iTunes, как найти в iTunes, вы должны написать «Худеем легко» в подкастах. Называется такая моя программа. Так, и а, я считаю, что если вы разумно будете подходить да, к, к похудению и поняли, что, вот как я говорила в начале, что да, лишний вес мне мешает, внешне он, допустим, меня не устраивает, как я выгляжу, именно вот самая большая проблема для вас, что, не знаю, вы не можете себе подобрать одежду, у меня есть там полная клиентка, она, вот ее последний шаг, а к похудению, вот прям последний пинок волшебный, это было то, что она не могла себе найти нормальную одежду. Она потрясающе красивая женщина. Она невероятной красоты. Но из-за того, что а, у нее очень большой лишний вес, она не могла себе подобрать, знаете, красивый пальто на осень, а застегнуть на полные икры сапоги. Хотя она с маникюром, с прической, с макияжем, но не могла. Для нее это стал последний шаг. Если вы поняли, что, да, вот, допустим, полная фигура мешает вам, а, найти одежду, она мешает вам на работе, вы себя чувствуете неуверенно, неправильно себя преподаете. А, если вы поняли, что а, вы все-таки хотите измениться, поняли, какая мотивация для вас нужна, я надеюсь, что после того, как вы а, прослушаете этот вебинар, вы переосмыслите тоже для себя что-то. Вы ну, вот, серьезно подойдите к этому вопросу. Да, нужно очень здорово подходить серьезно к питанию, очень здорово нужно подходить к, ну, очень серьезно нужно подходить к питанию, к тренировкам. Но все-таки я считаю, вообще я готова поспорить даже со многими, что самое главное, к чему должны подойти серьезно, и на что, я вас так, э, на что я вас так подталкиваю, это к своей голове. Если вы не разберетесь с этим вначале, то вам будет очень сложно соблюдать это питание, и эти тренировки вы не будете до конца мотивированы. Поэтому всегда а, все люди знают, как похудеть. Они все а, могут вам сказать, чтобы похудеть, надо меньше есть и больше двигаться. Но почему они не худеют? Им не хватает этого самого пинка. Наш марафон, этот, он дает вам этот пинок, я уверена, что вы это почувствуете, потому что а, вы все рядом вместе, и вы уже, у нас уже сегодня 102 участника, у нас уже такая, я бы сказала, большая тусовка, в которой мы с вами находимся, в которой мы с вами а, друг другу а, будем помогать чем можем. Я своими психологическими советами по питанию, думаю, нет смысла да, от меня что-то спрашивать, что у вас есть диетолог, но мало если что, если у нас будет оставаться время после каких-то вебинаров, попробуем и об этом. То есть я считаю, что если вы правильно определили свою проблему, свою мотивацию, сформулировали свою цель, она должна быть адекватной, не то чтобы там сбросить 10 килограмм за месяц, а реально а, какую-то такую нормальную, адекватную цель, там 3 килограмма в месяц, я буду худеть, вот, не знаю, к Новому году я уже там скину столько-то, я буду такой классный Все здорово, вы уже сделали огромный шаг. И м, я вам сейчас предл предложу а, свой план действий от, от меня. Вы можете скорректировать пункты, которые там будут. Он, он будет э, легкий и простой. А, я уже говорила в прошлом вебинаре, что скоро у меня выйдет книга, а Скорее всего, может быть, две, одна с рецептами, одна с, с тем, как похудеть, с инструкцией. И к ней я как раз готовилась и тоже там упоминала о том, что вы должны действовать по плану. Это очень важно. И первое, что я могу вам сказать в этом плане действий, что вы должны сделать. Вы должны вот просто сесть в комфортной атмосфере. Взять листочек бумажки и написать, а, что вы хотите, а, что вас не устраивает в вашей фигуре, почему это вас не устраивает. И а, когда вот вы перечислили вот это вот негативное, давайте договоримся с вами, что на каждый негатив вы напишите два позитивного в себе, что вы сейчас уже в себе любите. То есть вы написали, мне не устраивает, там, я толстая, там, мне не нравится то-то, то-то. И тут же рядом напишите, но... Мне нравится, что я это понимаю. И второе, мне нравится, что я хочу это изменить. А, мне нравится то, что я уже сделал первый шаг. Я уже, не знаю, купил какую-то книжку, вот участие в вебинарах. Вот это вы все дело записали, это уже будет здорово. И на каждый негатив вы перечитаете положительное. Зачем, скажете вы, может быть? А я считаю, что нельзя видеть в себе одни недостатки. Обязательно нужно, а, даже если вы собой недовольны, видите себе позитив. И это будет очень здорово. Это действительно для вас. И ну, вы когда просто поймете, что вы написали там что-то негативное, и потом увидите, сколько, сколько позитива вы про себя написали, вы подумаете: Блин, а я такая молодец! И это действительно а, вот Мария Розанова пишет: Да, настроение ваше меняется. Вы действительно подумаете, что. Я, ну, я не так плоха, как я могу себя воспринимать, потому что мы настолько зацикливаемся на одной своей проблеме, вот этот лишний вес, за которым мы здесь все с вами собрались, что иногда это просто нас мучает. А на самом-то деле у вас, возможно, есть и проблемы какие-то более да, серьезные, а, возможно, вы просто не тому уделяете внимание. Уделите внимание, позитиве в себе уделите. Вот, попробуйте, запишите пункт первый. Нашего, наша инструкция по тому, как составить план похудения да, психологически. Напишите себе и негатив, и позитив, но на него обратите больше внимания. А, дальше. Я хотела бы, чтобы также вот, а, вы написали да, себе. А, перечислите, что вы уже сделали для похудения. Не обязательно в этот раз, может быть, в прошлый раз. А, все свои не знаю, диеты перечислите. Я сидела на кефирной, я сидела на гречневой. Я вот могу долго продолжать, я много чего перепробовала, мой луковый суп. Все это дело запишите. А, запишите, какие вы делали упражнения. А, вы, может быть, что-то нашли в каком-то интернете, я не знаю, в журнале. Запишите это все. А, вспомните, как вы это делали обязательно. Прочувствуйте это снова, как вы потратили свое время на какую-то глупость. И тогда... В очередной раз, когда вы увидите в интернете какую-нибудь рекламу зеленого кофе, я думаю, вы все видели в интернете мои фотографии с ним, эти гады используют мои фотографии, вы поймете, что не бывает, нельзя просто ничего не делать и худеть, и вы поймете, что то, что вы сейчас будете делать поэтапно, а с этими инструкциями, которые вам дают марафон, вот это правильно. Вы сто процентов не захотите. А если я посижу недельку на, прав... на неправильном питании, на гречневой диете, скину, а потом перейду на правильное питание, похудею ли я? Это очень много мне пишут это таких вопросов. Нет, вы, скорее всего, вы используете себе здоровье, настроение и обратно наберете часть веса, которую похудели за неделю там на 10 кг на диете. Просто пункт второй. Перечислите вот все эти глупости, все эти вот, а, ошибки, которые вы сделали. Улыбнитесь им, забудьте о них, потому что именно вот, я надеюсь, что вы понимаете, что именно этот марафон и то, что вам дают люди, с которыми с вами работают, они вам дают правильно, они вам дают хорошие инструкции, правильные. И у вас вообще и никакой даже мысли тогда не будет возникать, а может быть мне попробовать все-таки что-то где-то, я что-то почитала, кто-то посоветовал, похудел. Дальше. Я не знаю, советовала ли вам, но я думаю, что советовали да, делать фотографии, замерить свои объемы, не обязательно килограммы. Во-первых, когда вы сделаете фотографию, увидите себя, и знаете, вот еще круто, если бы ее распечатать потом, даже, допустим, в листке бумажки, вы иногда поймете, что все, во-первых, не так плохо. Иногда мы... Видим столько вот э, в себе, ну, знаете, вот когда ты стоишь одна наедине перед зеркалом, и я вот смотрю думаю, блин, сколько же еще работы предстоит мне, чтобы избавиться там от того-то и того-то. Но когда я прихожу в фитнес-клуб, а, в женской раздевалке вижу, а, ну, большое количество девушек и понимаю, что, блин, на самом деле каждая из них, по-любому чем-то недовольным. Вижу девушку с хорошей фигурой, раз на фитнес-клубе, скорее всего, у нее есть какие-то свои комплекс и думаю: блин, вообще не все так плохо, все гораздо проще. А вы сможете, глядя, глядя на свои фотографии, вот периодически, если вы их еще будете делать, это будет вообще супер, вы сможете реально следить за прогрессом, потому что весы это не показатель. Я не знаю, рассказывали вам или не рассказывали, либо будут обязательно рассказывать, что это не показатель, он не объективен. Потому что гораздо важнее это соотношение жировой и мышечной ткани в вашем организме. Потому что весить можно 55 и иметь одинаковый рост, а выглядит совершенно по-разному. Если у вас 55 килограмм мышц, это одно дело. Вы будете очень подтянуты, у вас будет очень узкая тали, А если у вас 55 килограмм, или, там не знаю, 1,65 м, и вы с жиром, то вы будете, ну, действительно такой мягенькой. То есть вы понимаете, что фотографии – вам... это, это то, что дает вам реальную картину того, что есть. И если вы сможете посмотреть на нее, да, и вы поймете, что все, во-первых, не так плохо, а если у вас там все действительно очень плохо, у вас очень много лишнего веса, то вы поймете, от чего вы отталкиваетесь. И потом, поверьте, вам будет так приятно смотреть через месяц, через два на такую же фотографию, видите, пусть маленький. Но результат, потому что у нас люди обычно как, блин, так мало, похудела на пару килограмм все. Да нет, вы похудели на два килограмма жира, это же здорово. Вы ну, ищите опять же позитив, о котором я вот сегодня целый день говорю. А дальше. А я не знаю, думаю, что вам рассказывали, да, что есть вот самые, два самых доступных способа, как определить процент жировой ткани. Это биомпедансный анализ, это делается обычно в фитнес-клубах, есть даже, я не знаю, по-моему, какие-то специальные организации, типа каких-то там клубов похудения, но вы можете не ходить в них, просто сходить туда сделать его, посмотрите, сколько у вас. А, медицинские центры, по-моему, какие-то точно есть, делают это. Вы получите, сколько у вас данных а, по поводу того, сколько у вас жира, воды, ко кости, сколько вашей весит, получите свой индекс массы тела, и вы уже будете знать реальную картину. Можно еще купить Калиперометр называется эта штука, она в аптеке продается, и найти в интернете инструкцию, как защ защипы делать, и самому себе следить за процентов, ну, вот, процентом подкожного жира. И это тоже будет здорово, если вы это тоже будете записывать, потому что для вас, мне кажется, это будет э, ну, полезно. Вы будете реально следить за реальным результатом. По поводу целей, да, о которых я уже говорила. Э, Раз вы теперь понимаете, почему вы потолстели, вы откровенно себе признались <смех> в этой проблеме, вы знаете, какие у вас а, проблемные зоны, вы смотрите на свою фотографию, неважно, много вы весите или мало, вы видите, да, свою проблемную зону, реальную. А вы сделали этот анализ, вы знаете, сколько у вас реально жира. Это будет а, тоже очень здорово. И тогда вы сможете поставить реальную цель, допустим, похудеть там на сколько-то. Если у вас очень большой вес, тогда можно, да, в килограммах начинать с килограммов. Если вы а, весите уже в принципе адекватно, согласно вашему росту, вы можете поставить реальную цель а, убрать в объемах сколько-то сантиметров. А, то есть нельзя мечтать, что у вас там за месяц фигура станет как у фитнес-модели, а, и вы уже просто на пляж ушли и все падают там. Нет, вы должны осознать, что быстрые результаты, они быстро теряются. Что здоровый образ жизни, как мы говорим, это, это целый новый стиль жизни. В него не садятся, как на диеты. Это то, что будет вас преследовать постоянно. Это просто другое мышление, которое вот я пытаюсь в этом вебинаре вам впить в голову. Это новое мышление, которое поможет вам не только достичь цели, но и закрепить результаты, не толстеть потом. Потому что если бы я размышляла о том, что я только хочу, хочу похудеть, у меня цель там только похудеть, то я бы не смогла удержать этот вес, а я уже три года его ну, удерживаю. Это гораздо сложнее, поверьте, иногда, чем похудеть, потому что вы там поставили цель похудеть, похудели, а что дальше что потом делать? Потому что она у вас закончилась, ваша цель. Либо вы ставите новую, либо вы начинаете откатываться назад. Это тяжело. А пункт пятый, который я вот советую, буду советовать в своей книге, и на самом деле вы его уже выполнили, вы уже нашли компанию для похудения. Это очень здорово. Биоимпедансный анализ. Ольга просто название анализа, который можно сделать. Не знаю, он стоит рублей 500, наверное. Да, биоимпедансный. Я его делаю, это очень здорово. Он показывает там, процент содержания жира в организме. Ты понимаешь, что не такая то толстая, потому что у женщины обязательно должен быть жир в организме, иначе будут проблемы со здоровьем, с критическими днями. Ладно. Возвращаемся обратно. А, вот а, пос, предпоследний пункт, это найти компанию. Вы это уже сделали. А, да, очень тяжело иногда найти компанию, где-то в жизни найти девушку, там, не знаю, соседку, которая с тобой будет бегать по вечерам, или с, с которой будет приятно пройтись в магазине, купить что-то полезное. Может быть, а, молодой человек или ваша семья вас не поддержит в правильном питании. Это будет для вас реально тяжело. И вы уже нашли эту компанию, у вас уже есть... А, наш вот, наш забег, у вас есть группа, у вас есть я, на крайний случай. А, я думаю, что вы слушаете меня, вы знаете, что у меня есть там канал, я снимаю видео, вот подкасты, о котором я сегодня рассказала, которые вы тоже можете послушать. То есть, у вас есть вокруг очень много всего. У вас есть огромная поддержка. И если вы не можете найти а, дома или с, рядом, там не знаю, живущую Девушку или на работе компанию, то вы ее уже нашли в интернете, вы уже так здорово ушли на 10 шагов вперед от людей, которые делают это все в одиночку, вы, даже себе представить не можете. Потому что если вы нашли себе компанию, вы уже не один. Вот. И последний пункт, который я посоветую, это не просто послушать вебинар, прочитать что-то, а дойти до конца. Пусть вы в бесплатном забеге, пусть вы в платном забеге, неважно. Дойдите до конца, вам присылают рассылку, читайте ее, пробуйте, вам присылают рецепты. Почему бы не приготовить это? Попробуйте, разнообразите свою жизнь, относитесь к этому как к чему-то интересному. И этот пункт важен, потому что я думаю, вы прекрасно понимаете, сколько людей читали какие-то дурацкие книжки о диетах. Ну, прочитал, а, ну да, прикольно написано, закрыл, ну и все. Посмотрели выступление чьего-то. Послушали, да, дело говорит, а через день, ну, что-то как-то уже лень, еще что-то. Нет, действительно, попробуйте а, дойти до конца. Поставьте себе такую цель. И тогда а, вы поймете, что это ну, это настолько здорово, что вы находитесь в компании, настолько здорово, что вы делаете не один, что вы делаете это по правильным инструкциям, которые дает вам марафон. И вы поймете, насколько это здорово. Вы Действительно будете видеть свои результаты и радоваться, потому что у вас есть сколько вы весите, сколько у вас какие-то объемы, вы сделаете этот биомпедансный анализ, узнаете сколько у вас жира, вы будете видеть из-за чего вы потолстели, вы напишите то, что вы в себе не любите, напишите то, что вы в себе любите, этого будет больше, обязательно, как минимум в два раза, лучше, чем если в три, и тогда вы уже будете подходить, к этому похудению с огромным настроем, не просто так: тему моего первого вебинара это как настроиться на похудение. Потому что вы таким самым образом подошли к нему, вот закончив этот вебинар, и закончив вот эти все пункты, которые я вам писала, вы уже действительно как-то серьезно подходите к этому. Похудение для вас это не просто я хочу похудеть, это уже Целый список пунктов, которые вы должны вы, вы, выполнить, это уже целый список инструкций, которые вам присылают на почту, которую вы должны пройти. То есть тогда это будет целое, огромное, что-то новое. Когда мы, бывает мы увлекаемся чем-то одним, там, не знаю, идем на какие-нибудь курсы, и нам так это интересно, и вот мы прям полностью в это погружаемся, Давайте мы с вами договоримся, что сегодня мы полностью погрузились после этого вебинара в наше похудение, в наш марафон, потому что сейчас только начало, и это очень здорово. И, в общем-то, это все, такая моя часть лекционная закончилась, все, что я хотела вам сказать на сегодня, сказала. Давайте посмотрим. Немножко вопросов. У нас время уже подходит к концу, там потом еще Алена вам что-то скажет. И ну, давайте а, посмотрим. Так, первый вопрос я уже вижу от Анны. А, как вести себя в гостях? Если вы имеете в виду а, вести себя в плане пищевого поведения, наверное, да? когда вам предлагают что-то не то... Я думаю, что диетолог Вам объясняет, что к питанию нужно подходить с точки зрения а, вот изучения того, что Вы едите, да? а не с точки зрения того, что... салат. Я вот смотрю на салат и думаю, так, салат. С чего он сделан? Так, белки, жиры, углеводы. То есть, когда Вы видите еду не только с точки зрения вкусовых ощущений, когда Вы видите ее с точки зрения белков, жиров, углеводов, из чего она состоит, какая у нее пищевая ценность, и что она Вам дает, Вам лично, тогда Вы точно понимаете, стоит Вам это есть или нет. То есть иногда я прихожу, допустим, я приезжаю там к своим родителям, к своей мамочке теперь одной, и я смотрю, что она мне там готовит. Сейчас я уже заставляю готовить то, что мне надо, и то, что ей надо. Но я рассматриваю это с точки зрения для себя, когда готовится много еды, там, какой-то рыбы, мясо, картошка. Я посмотрю, картошку я не возьму, но я возьму салат, там, я возьму рыбу, потому что рыба это белок и так далее. То есть... Когда вы будете в гостях находиться, на каких-то застольях, скоро Новый год, это будет огромный стол, надеюсь, не соливье у вас, но даже если вы пойдете в гости, не знаю, к бабушкам, еще к кому-то, к семьям, друзьям, и там будет это стоять, вы просто... Либо вы чуть-чуть себе положите на тарелку, не факт, что вы это съедите, но если они вас заставляют, ну положите. Бабушка обидится, она там готовила для вас, или там, не знаю, какая нибудь там родственники. Сделали чуть-чуть, положили себе, положили еще кучу овощей туда же, что-то полезное, там, или мясо, или рыбу, что там будет на столе, курица какая-нибудь. Ну, какой-то там полезный белок, нежирный. И сидите себе спокойно, они уже подуспокоились, что вы себе положили, ну, чтобы не обидеть некоторых людей. Можете не отказываться, но сделать так, но там не есть. Или съесть там чуть-чуть совсем, ничего криминального не будет, если вы совсем чуть-чуть съедите. То есть, э, если вы можете отказаться, если вы пришли к своей подружке, да, она там наготовила чего-нибудь, или вы пришли куда то в кафе, они все заказывают пиццу, давай, съешь там кусок пиццы, скажи, я не хочу, у меня другие цели, и все. Ну, если вы скажете, это ты ешь пиццу, тебе это надо, я не хочу. Допустим, я могу там своим друзьям сказать, когда они что-то не то едят. А, Вот. А, то есть... Если есть возможность, отказывайтесь. Ну, если там это действительно ваш старый друг, почему бы вам не пошутить, не сказать что-нибудь, не отказаться напрямую? Если это какие-то родственники, то не надо. Я понимаю, как это может их обез... Обез... Господи, обидеть. Заговорилась. Дальше. Вопрос. Каким видом спорта я занимаюсь? В какое время суток эффективнее утро или вечер? Конечно же, фитнес-тренер, думаю, вам будет рассказывать все тоже, когда и как лучше. Лично я... Хожу в тренажерный зал. У меня, знаете, вот допустим, примерно полтора года назад был такой вообще мегаподъем как раз тогда я дохуделась до 49. Я вообще там жила, мне кажется. Мне нравилось занятие по сайклу на велосипедах, которые имитируют горную езду. Это было отличное кардио. И я ходила в тренажерный зал, в железке, все такое. Мне прям вперло, и я этим занималась. Прям очень мне нравилось. Потом а, был период, а, мне меньше хотелось, потом у меня была операция, три месяца без спорта. Сейчас я обратно в это вливаюсь. А, была в отпуске, как раз когда мне еще нельзя было заниматься, но я вела уже активный образ жизни после операции, и я... Да, Играла в теннис. Мне нравилась, это отличная нагрузка. То есть даже к виду спорта, мне кажется, стоит подходить с точки зрения того, что вам нравится. Вы должны видеть позитив даже в спорте. Видите, я всегда за позитив. Потому что если вам не нравится то, что вы делаете, вам будет в тягость ходить на эти тренировки, и они не дадут вам хорошего результата. Попробуйте найти, что вам нравится. Может быть, это будут танцы. Не обязательно всем ходить там, в тренажерный зал. У нас сейчас массовая такая... А, компания находится в интернете, да, тренажерка и всякое такое. Нет, а, если вам не нравится, не надо, не слушайте никого, вы индивидуальность, а, вы уже прекрасны сами по себе, и не обязательно слушать, да, кого-то. Ходите туда, куда вам нравится, если не нравится вам в зал, пойдите на йогу. Иногда, конечно, когда там огромный большой вес изначально, вы вообще не можете тренироваться. А, ходите пешком больше, гуляйте, это может быть... Настолько приятно для вас, там, не знаю, у вас дети, пойдите с ними в парк, гуляйте, там, сейчас осень, очень красиво, листья лежат. То есть ищите вот что-то, что вам нравится. Когда это делать? Опять же, не забудьте, вы все индивидуальны, у вас определенный режим дня, режим работы. А когда вам удобнее? Потому что вот есть такая тема, там, допустим, бегать натощак утром, это действительно дает хорошие результаты, кардио или длительное какое-нибудь. Но я вот ну, не люблю, я люблю вот встать с утра, мне нужно поесть. Я не могу вот на мне не нравится, да, это даст лучшие результаты. Но если мне некомфортно, зачем я буду это делать? Это будет тягость, и тогда уже изначально с утра само настроение будет хуже. А, то же самое, если вечером, ну нет у вас сил, ну то занимайтесь утром. Или в выходные дни. То есть а, попробуйте вот найти подход к себе, как про мотивацию, про которую я говорила. Для всех она разная, и работает у кого-то лучше. То есть и так же, мне кажется, нужно а, здесь вот подходить именно к тем, что вам нравится. А, так, сколько раз в неделю, опять же, не забывайте, что вы все индивидуальны и как, как у вас получается. Было время, я училась с 9 до 6, работала с 9 до 6, а, и с 6 вечера до 10 у меня были занятия на вечернем. Тогда говорить о спорте, либо перед работой, да, когда я знала, что мне предстоит еще очень-очень долгий день. Или после вообще невозможно было. Но я это делала в выходной день, когда учебы не было, она была там 4-5 раз в неделю, все по-разному было списание. То есть смотрите, как у вас получается. Конечно, если вы занимаетесь хотя бы через день, то есть 3 раза в неделю, это просто потрясающе. Это дает хорошие результаты. И, ну, если у вас не получается, не надо расстраиваться, не ругайтесь на себя. Все очень здорово будет. Питание ⁇ это 80% успеха. Уж с питанием разобраться может каждый человек. И все. Следующий вопрос. Что делать, если вес стоит? Думаю, диетолог вам будет про это рассказывать. Если вес стоит, во-первых, наш организм такая очень умная штука. Он очень быстро привыкает к нагрузкам, то есть и к питанию. И, допустим, вы, допустим, 280 килограмм. Буду проводить все на примерах. А вы составили себе питание или диетолог вам составил, ну любой человек, который поможет вам похудеть, а вы его придерживаетесь. Вы скинули 10 килограмм. А, все отлично. Вы смотрите, что-то результаты стали хуже. сделаю поменьше калорий. Ладно, отлично сделали, скинули еще 10 килограмм. А потом уже все уже делать ниже некуда. Ниже 1200 это вообще плохо. То есть Самое главное, что а, вы должны понять, что нельзя постоянно, если вес стоит, снижать калорийность рациона. Это будет глупо. А, нужно давать ему новый стресс. Если у вас она и так изначально довольно-таки большая, да, вы можете снизить, это будет для него стресс. А если нет, вы должны пересмотреть свое питание, должны пересмотреть свои тренировки. Каждый случай, опять же, индивидуален. Нет какого-то определенного одного совета. Это только вот пересмотреть а, тренировки и, и питание. То есть... А, Здесь нужно каждую ситуацию рассматривать. Ну, допустим, когда я с людьми работаю, вот, со своими худеющими, а, мы полностью смотрим, что они едят. Мы, может быть, заменяем один продукт другим, а, но заменяем количество белков, углеводов, вот, мы с ним играем, так скажем, варьируем их. То есть мы пересматриваем тренировки, даем другой стресс. Организм очень быстро привыкает к вашим ну, физическим нагрузкам, вы их пересматриваете. То есть... Возможно, нужно поменять программу тренировок. Или что-то добавить, что-то убрать. То есть вот в этом самое главное. По поводу считаю ли я калории. На данный момент уже нет. Я просто, в принципе, знаю, сколько я в день примерно съедаю. Это где-то около полутора тысяч. А Опять же, я уже говорила, что есть такое приложение для телефона, FatSecret. Мне оно ну, больше всего нравится. Не знаю, есть еще другие каталитики. Катализатор? Забыла, как правильно называется. То есть а, приложений много, они очень классные. Найдите, которые вам нравятся больше всего. Запишите туда, что вы съели. В марафоне в платном тоже есть такая же история для девушек, которые участвуют в профессиональном забеге. То есть вы там это делаете. И вы просто всегда будете знать, сколько вы съели. Я иногда вот раз там, ну там, несколько дней просто забиваю, смотрю, а, ну да, все как обычно. Вот, в общем-то... Все. Я вам а, скидывала уже ID свой ВКонтакте, я, во-первых, а, скину вам еще раз, это Алена. вот, да, Алена Линская, вот, смотрите, это мой ID. Но вообще, а, я же есть у вас в группе марафона, да, есть ссылка на мою страничку, то есть, вообще, меня легко найти, прогуглить, если что. Ладно, давайте мы сегодня закончим, наверное, у нас уже время прям подошло к концу. И а, самая главная моя цель была сегодняшнего вебинара, чтобы вы поняли, что у вас уже есть огромный плюс, вы уже в компании, вы уже получаете грамотные инструкции, девочки, это очень важно. Этот марафон не просто так для вас сделан, здесь столько плюсов, бесплатном или в платном забеге? Конечно, в платном их больше, но вы должны уже понять, что это уже здорово. Вы уже получаете грамотную систему похудения, а не какую-то ерунду. То есть <сёк> а самое главное, чтобы вы поняли, что нужно в себе видеть позитив. Я прошу вас, пожалуйста, напишите себе позитивное о себе. Напишите, пожалуйста, а отзывы, да, потом о а, а вебинаре. И, пожалуйста, а попробуйте вот... Дойти до конца. Это самое главное. Вы уже сегодня, надеюсь, поняли, как настроиться на похудение. Диетолог вам поможет понять, как питаться, тренер, как тренироваться. И девочки в группе, мы с Аленой и все участницы этого вебинара, это ваша поддержка. И мне кажется, нам, ну, у вас все получится. И на сегодня я заканчиваю. Сейчас Алена добавится к вам, она хочет вам тоже что-то сказать. Спасибо вам огромное. А, про приложение, давайте так, а, мы, наверное, в группе, я вам скину ссылочку, или Алена может быть, в посте на приложение, которое я использую для подсчета. Может быть, оно вам понравится. Вот, чтобы просто а, вопросы постоянно повторяются, и чтобы вы все-таки уже их не задавали, да, по поводу этого всего, а мы вам ссылочку скинем обязательно. Спасибо вам огромное за то, что мне послушали. Спасибо вам за то, что вы выполните мой план. Я очень на это рассчитываю. Мы увидимся с вами очень скоро, в следующее воскресенье. У меня как раз будет день рождения. И я буду вся такая довольная и радостная. И мне будет очень приятно вам помочь. И я даже в свой день рождения буду рядом с вами целый часик, минимум. Сегодня даже получилось чуть побольше. Вообще люблю поговорить об этой теме. Вот. Все, девочки, давайте начинаем, у нас все хорошо, мы молодцы, мы красивые, несмотря на то, что у нас какие-то есть проблемы, мы это понимаем, мы свои проблемы понимаем, мы знаем, как над ними работать, марафон вам помогает. Все, всем пока. Следующие... Информацию о следующих вебинарах вы тоже опять увидите в нашей группе. Все, пока. Спасибо.